друзья мои всем привет видео про то которым я просто считаю нужным с вами поделиться это видео про сантехнику про трупы которые мы проводим в туалете сейчас я расскажу про то что у нас здесь есть и что я придумал у нас тут заказчик решил в этом маленьком туалете уместить все здесь будет у нас бойлер висеть Здесь у нас выходят трубы из ванной комнаты. И получается, что вот этот бойлер также будет питать и ванную комнату. Вот. Для того, чтобы смещения не было, мы установили также в ванной комнате вот такие вот обратные клапана. Здесь у нас конструкция такая же, как и в ванной комнате. Такие вот фильтра, счетчик, редуктор давления, фильтр. Здесь вот у нас система а, контроля протечки. Все это у нас есть также в ванной комнате. Но мы сейчас будем разговаривать про туалет. Далее, здесь у нас также я сделал выход. Это у нас дренаж, который, чтобы можно было фильтра опрочить, Просто открыть кранчик и смыть грязную водичку вот прямо сразу в канализацию. Без всяких там дополнительных манипуляций. Здесь у нас дренаж. Это дренаж для бойлера, чтобы водичка прямиком стекала в канализацию. Здесь у нас подключение унитаза. И выход на мойку. Здесь вот будет рукомойник такой вот небольшой. И здесь мы его будем подключать. Также в этом вот углу у нас будет гигиенический душ. Гигиенический душ. Вот таким вот образом я собрал термостат. Термостат будет способствовать нормальной температуре для гигиенического душа, чтобы можно было открыть и просто пользоваться. Далее. Я все трубы хотел вот здесь вот вывести на наружку. Здесь у нас будет плитка, здесь будет открытый короб, и поэтому хотел все сделать вот в этом месте, то есть трубы вышли наружу, и все их видно. Но потом я понял, здесь у нас стена гипсокартон, за стенкой у нас тоже гипсокартон. Я подумал, а что если нам провести трубу вот здесь, стенку разобрать с той стороны, и трубу вывести там, где нам надо? Это же будет гораздо прикольней и интереснее, чем вот эти вот пластиковые трубы, которые будут наружки. Так ведь? Согласитесь. Вот, и поэтому сейчас я буду... Переделывать, точнее, доделывать всю эту конструкцию, но уже со скрытым монтажом всех труб. Вот представьте, если бы трубы торчали у нас вот здесь, 4 трубы как минимум. Подключался бойлер таким же образом с пластиковыми трубами и уходило все туда наверх. Теперь я хочу все это спрятать снизу в стенку и там вот под потолком. И здесь у меня будет минимум труб. Из этой столешки будет торчать только вот эта канализация, это дренаж. И то я подумаю, возможно, я что-то с ним сделаю, чтобы его тоже не было. Ну, посмотрим. Ну, и, в общем, картина маслом. Вот. Здесь, получается, у нас будет плитка. Здесь сверху донизу будет плитка. Здесь в этом месте будет мозаика, потом зеркало. И, в общем, вот эта часть будет полностью у нас открыта. Ничего видно не должно быть. Но все должно быть все четко и красиво. Поэтому сейчас мы будем опять что-то придумывать, опять что-то изобретать. И, в общем, я все вам покажу, расскажу в продолжении данного видео. Смотрите и не пропустите. Ну, а пока можете поставить лайк, там, если не подписались, подписаться. Написать в комментариях свои мысли, вот, свои пожелания. Ну, и что бы вы хотели еще увидеть, чтобы я вам показал. Пока я продолжаю. Кстати, вот, вот то место, где я буду разбирать, чтобы протащить трубы. Здесь у нас должны быть полочки. Но еще нужно сделать так, чтобы при монтаже полочек никто не пробил трубу, которая будет здесь. Вот, ну, а это у нас проект. Вот частично ванная комната пока еще не совсем готова, но о ней я сделаю отдельный обзор. Итак, продолжаем реализацию по монтажу фильтров да Теперь нам нужно сделать подключение всей этой системы. Сначала планировал один вариант подключения, как я уже говорил, выхода из снизу. Теперь, в общем, я решил переделать все и сделать выходы из стены. Ну, для того, чтобы низ у нас был ровненький, мы спокойно могли его протирать в будущем. Ну, то есть, заказчики без нас уж, естественно. Так, теперь, в общем, сгонял магазин, опять докупил дополнительных Комплектующих для того, чтобы вот реализовать мою задумку именно в том месте. Итог по тем размерам, как я и планировал. Вот, в общем, двигаемся дальше. Там, блин, мусор всякий под ногами. Ну что, дорогие друзья, я, в общем, закончил наконец-то пайку этих всех труб. Много труп очень много. Самая проблема и самая больная тема. Это в работе с полипропиленом, это вот утюг. Утюг нужно пытаться засунуть куда-нибудь, при этом еще была чтобы возможность спаять и чтобы не задеть соседние трубы, чтобы их не повредить. Вот такая вот проблема с полипропиленом у меня всегда возникает вот в таких вот местах. Но я с ней справляюсь, так как у меня опыт с этим уже есть, поэтому ну, я справляюсь. Так, ну что, смотрим. Давайте начнем прямо отсюда. Холодная вода пошла. Здесь у нас еще чук -чук, здесь у нас фильтр. И вот она поверху идет, идет, идет, идет, идет. Сюда через стеночку заходит. Здесь у нас спускается холодная вода и уходит через стеночку. Обратно возвращается отсюда, вот по низу вот идет, идет, идет. Уже через фильтр и уже сюда заходит в инсталляцию. Здесь у нас на кранчик и на термостат. Тут. Через уголок она у нас идет, чук, чук, и вот сюда вот на раковину, которая будет находиться здесь. Далее, горячая вода. Горячая вода у нас также спускается сюда, минует фильтр. Идет вот эта у нас вторая труба, которая, она у нас горячая. И заходит сюда через стеночку. Здесь с фильтра уже спускается вода обратно. Возвращается она уже вот по этой трубе. Идет сюда, заходит также в инсталляцию и уже просто на термостат. Дальше идет уже так-так-так и также уходит на раковину. Собирая данную конструкцию, всегда нужно на пару шагов вперед мыслить. Потому что мы должны знать заранее, куда должна прийти труба, каким размером и как точно ее отрезать. Для того, чтобы вот это все спаять, я потратил не один день. Только на то, чтобы вот собрать вот этот вот Угол с этой конструкции с инсталляцией, здесь вот с расположением этих фильтров, с завеской бойлера, пайкой труб, ну, в общем, много времени уходит просто на то, чтобы подумать. Вот, поэтому лучше хорошо подумать, а потом хорошо поработать. Многие просто ломятся головой прямо сразу в работу, не думают, потом садятся, подумают, возвращаются обратно и начинают делать все заново. Поэтому я делаю иначе. Сначала я думаю, представляю, как это все будет выглядеть, как это все должно потом подключиться, как соединить правильно, и уже потом начинаю постепенно двигаться, двигаться. Каждый раз что-то в моих мыслях всегда меняется, и я всегда что-то исправляю прямо по ходу движения. Ну, как я уже говорил, здесь у нас два фильтра. Это фильтр горячей воды, вот это выход на бойлер, это фильтр холодной воды, также фильтр выход на бойлер Через фильтр у нас водичка уходит туда, здесь поднимается холодная вода наверх, и вот по этой холодной трубе уходит в ванну. А горячая вода тоже так же заходит через стеночку, поднимается горячая вода наверх и уходит через стеночку. Там у нас ванная комната. Заказчик пожелал, чтобы две комнаты ванна и туалет работали автономно. Если нету горячей воды, допустим, в туалете, мы можем перекрыть здесь краны и запустить через ванну. Если ванны нет, мы можем закрыть краны ванны и запустить через туалет. У нас идет такая дуга, то есть туалет и ванна у нас связаны. Смещение у нас быть не может, так как мы заблаговременно, зная то, что возможно быть смещение, установили обратные клапана. Поэтому это мы сразу исключаем. И также у нас бойлер, который здесь будет находиться, он у нас питает сразу туалет кухню и ванную комнату. Следовательно, в основном вся система будет работать через туалет. Ванна у нас будет в резерве. То есть она будет отключена на случай того, что если вдруг произойдет какие-то ситуации и отключат здесь вот по туалету воду холодную или горячую. Вот. В общем, чуть позже, чуть позже, когда мы закончим укладку здесь плитке, затрем, сделаем все как Положено красиво и аккуратно. Я вам покажу полный обзор этого помещения, что у нас тут получилось. И, кстати, вот здесь вот на потолке будет у нас фильтр бесшумный для кухни. Он будет такой объемный, большой. Ну, я думаю, отдельное видео про него, как мы его будем монтировать и для чего-либо я сделаю. Пока все. Всем спасибо. Пока.